Всем привет! сами вами я, Скайзекит. Сегодня мы, я вам покажу офигенную текстурку. Вот мне показалось нормально. Смотрите, инопланетяне. Вот, простые инопланетяне. Офигеть. Какашка на изумруды. Интересно. изумруда на окоэндер. Окоэндер даже очень четко выглядит. Это корова? Офигеть. Офигеть. Я офигеваю. Здесь вот они вот так вот выглядят. Покемоны покемон в боеха житель чё? ух ты насад. на сады зом... сына зомби Ээ, погодите я что-то не понял Ээ... <соц> ржака ух, ух ты индоманчик вообще офигеть офигеть смотрите как я выгляжу с этим модом ну мой этот выглядит офигенно да вообще плюс суть ну, достойно, достойно. Как... Э, вообще офигенно. Получи глаз офигенно. Смотрите, как... Вот просто мне это нравится. Вот мне нравится этот текстур пак. Лично вам скажу. Вот... Это не секрет, он вообще четкий такой. Вот. Я говорю, если вам понравился этот текстур пак, ставьте лайки. Я буду больше таких текстур паков выкладывать. Честное слово. Больше, больше и больше таких вот классных, замечательных текстур паков. Я думаю, вам они все понравятся. Я буду специально для вас искать их. Буду находить самые лучшие. Вот примерно такие. Табличка вообще 6. Если Если вы подпишетесь и будете ставить лайки. Чем больше подписок и лайков, тем больше таких четких видео. Э, я думаю, Крипера надо испробовать, скельтона, Пауч... паука. А нафига он нам? Зомби зачем? Слизи зачем? Газ нафига? Сына зомби, Вендерман, Вишарный э, паук, чешуница и Ифри... фрит. Не, не нужен. А с Зачем? Зачем? Сылья это, это... Так, от мухомурок, Спор вот это курицкое. Ну, все. Принц, вот еще, Который я вам хотел показать. Скелет, Ты чего курил? Чего курил, признавайся? Я сказал, чего курил? Че курил? Признавайся, давай. Не хочешь, не надо. Я не буду с собой даже скв... А ты кикме? Ты-то что курил? Я знаю, что ты любишь курить, но не настолько. Ты что? Ты чего перекурил? Я тебе что говорил, не перекури. Вот называется последствия, когда вы перекурили. Это вам продемонстрировал наш друг. Мы называем его... Как его? Крипер. Да? Зеленый друг нам продемонстрировал, что бывает с людьми, которые очень много курят. И пьют, в том числе. Я вообще не понимаю тех людей, которые пьют, курят. Фу, ненавижу. Чесло. Если вы тоже, ставьте лайки. Вот просто ставьте лайки. Посмотрим, сколько нас. Которые не любят ни курить, ни пить, вообще ненавидят просто. Ставьте лайки. Вот просто, давайте ставьте лайки просто. Палец вверх. Вам жить не трудно. Я знаю, вам не трудно. Посмотрим, реально, пос надо посмотреть, сколько нас таких не курющих, не пьющих. А те, кто пьют, курят, не знаю, как вы там, что хотите, ставьте. Но я не люблю, реально. В общем, по идее, я все вам рассказала об материалах. Ну, вот только, ну, конечно, красители, ну, как про них-то, мы забыли-то. Зелье, офигеть, котел, варочная стойка. Ну-ка, надо бы посмотреть. Офигеть, обкуренная варочная стоит. Вот это такой четкий текстур пак. Мне, мне он честно слово, понравился. Сверкающий арбуз, классно. Неплохо честно. Ну в общем-то вот и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. С вами был я, Скайзакид. Всем удачи, всем пока.